Друзья, всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. А, как у вас дела? У нас все хорошо. Можете нас поздравить. У Нас набралось наконец-то на монетизацию. Мы теперь вроде бы как уже официальные, скажем так, партнеры Ютуба. Вот. Поздравляем нас всех. Вот. А, видели еще? Есть такая теперь у нас штучка. А, кто отгадает, кто нам ее подарил в комментарии, тот красавчик. В общем, сегодня я подумал так и решил. Давно у нас не было чего-то жиденького. Захотелось приготовить какой-нибудь супчик. В итоге думал, думал, думал, думал, чтобы какой бы супчик попробовать приготовить. В общем, я решил приготовить рисовый супчик. Остренький, Ну, по традициям канала, в принципе. Многие готовят, вернее, что самое основное в супе? Это, в принципе, бульон. Кто-то делает его из курицы, кто-то из свинины, кто-то из говядины, кто-то, в принципе, я так думаю, может, возможно, и из баранины делает. Я решил сделать из говядины. И хочу, чтобы он прям получился такой прям наваристый, хороший бульон. Вот. Для этого я взял это голяшки кусок. Его еще называют особука. Ну, вот видите, он вот такой вот. Почему я его взял? Потому что здесь есть кость и вот этот вот костный мозг. С него получится офигительный навар. И взял просто кусочек... Ну, какой-то там мякоти говяжий. Ну, в принципе, нам для супа оно пойдет вполне. Это у нас основа. И втор... следующее, это, в принципе, элементарный набор. Пару картошинок, лучок и там, морковка. Ну, конечно же, естественно, пойдет туда еще рис. Ну и всякие разные приправки. Ну, а мы, короче, приступаем. Для начала, естественно, нам нужно поставить бульон. Поэтому мы сейчас вырежем вот эту косточку. Забрасываем ее в воду и варим бульон. Поэтому аккуратненько сейчас отделяем мясо от кости. Блин, на самом деле очень, я думаю, получится такой прям наваристый бульон. Но скажу по секрету, я без записи экспериментировал. Делал уже по, именно по вот такому рецепту этот суп. И мне на самом деле очень понравилось. И тот человек... Кто дегустировал, ну, естественно, кроме моего оператора, тоже заценил, очень понравилось. Хотя этот человек довольно-таки привередлив к вкусу. Он, во-первых, любит остренькое, но этот суп сказал прям вообще офигенно, прям, прям очень крутой. Поэтому, скажу, говорю сразу, это уже проверенный рецепт, что это получается очень-очень вкусно. Костяшку мы уже подготовили, очистили от мяса. Ну, понятно, что маленькие кусочки остались. Все, в общем, набираем кастрюльку с водой, закидываем туда нашу костяшку и отправляем теперь это на плиту, пускай у нас бульон варится. Пока у нас бульон будет вариться, мы подготовим все остальные составляющие для нашего супа. Все, отправляем на плиту. Пока у нас бульончик там закипает, мы разделаем саму говядинку, Меско. Вот такие кусочки жирком оставляем, потому что мы сейчас... Прежде чем, естественно, забрасывать это все в суп, мы это подобжарим мясо, так как это говядинка, мы дадим ей хорошую корочку. Кстати, почему-то так никто и не написал в комментариях под прошлым видео, когда я спрашивал, как называется в кулинарном мире, когда вы даете корочку мясу, ну, в принципе, чему-либо. Ну ладно, может быть, в этом видео исправятся люди, посмотрим. Для вкуса бульона можно добавить туда легко какой-нибудь бульонный кубик, допустим, там говяжий, либо грибной, Потому что в принципе эти кубики неплохая на самом деле штука по практике, дает довольно таки много аромата, ну и как бы хуже уж вы точно не сделаете. Мясо нарежу такими небольшими кусочками, чтобы Удобно оно, удобно попадалось на ложечку и не занималось. Знаете, бывает, кто-то режет прям такими огромными прям кусками говядину, ну или в принципе любое мясо в суп. Ну не знаю, мне не нравится. Я люблю, чтобы были небольшие кусочки, так же, как и картошку. Я нарезаю такими кусочками, кубиками обычно, чтобы вы, беря ложку супа, у вас был там кусочек мяса, кусочек картошечки, чтобы это было именно... Совместное, совмещено все, Они а так, что по отдельности взяли кусочек мяса с бульоном, взяли кусочек картошечки. Не, так не прикольно. Кайф, чтобы прям все вместе сразу помещалось на одну ложку. Поэтому нарезаю небольшими кусочками, ну, вы уже как вам удобнее, как вам больше нравится. Ну, следите за продолжением. Отправляем говядинку на сковороду. Уща! И на хорошем сильном огне даем хороший ей колер, такую прям корочку, что появилась. Можно сразу немного ее присолить. Свежемолотого перчика. И обязательно, но опять же, это по моему обязательно. Это какой-нибудь острый перец прям я насыплю щедро вы уже по вашим ощущениям В общем, видите, до таких пригаренок, до золотистости поджарим мяско. Оно уже, в принципе, практически готово. Чуть-чуть дойдет уже в самом супе, и все, и снимаем его. Масло оставляем на сковороде. На нем же мы дальше обжарим поджарку саму для супа. И пока что мясо убираем в сторонку. Оно у нас, в принципе, уже практически готово. Ну, а теперь подготовим саму поджарку для нашего супа. Для этого нарежем лучок, желательно помельче его нарезать, а там как пойдет. Ой, что-то все провалилось, развалилось. Я взял одну такую увесистую лучинку. А все равно у нас ужарится, поэтому, я думаю, вполне будет достаточно. Можно, конечно, побольше, но мне кажется, этого будет достаточно. По крайней мере, на проверке, когда я этот когда рецепт готовил, все было супер. Вполне хватило. Единственное, когда я первый раз готовил его, я взял морковку, прям одну такую, ну, крупную. Морковки у меня получилось многовато. Поджарки мне пришлось... А части морковки избавиться бесщадно просто. Как бы это не звучало, но это пришлось сделать. Блин, борода, все, я ушел. Берите его подальше. Пожалуйста. Так, следующий этап. Нужно натереть морковку. Да. С морковкой попроще, чем с луком. Натираем просто на крупной терочке ее. Ничего тут сложного нет. но Единственное, нужно потратить некоторое время. Теперь на этом же маслечке, которая у нас осталось после говядины, обжариваем сначала закидываем лучок. Сейчас он у нас станет немножко прозрачный. Лучок у нас уже стал прозрачным. Засыпаем теперь морковку. И обжариваем теперь еще вместе с морковкой. С морковкой. Морковка сейчас выделит еще влаги. Масло здесь уже не нужно, будет лишним. Суп потом получится сильно жирным. Там у нас и так... С косточки с этой будет наваристый хороший бульончик, поэтому просто вот так сейчас на среднем огне обжариваем овощи. Немножко сейчас присолим, дадим немножко перчика еще сюда и обжариваем. Пока у нас делается поджарка, чтобы не терять время, нарежем картошечку, подготовим. Как я говорил в начале видео, что мне нравится делать ее небольшими кубиками, чтобы они как раз четенько помещались на ложечке, когда берем суп. Поэтому нарезаем такими оп, полосочками. Оп. И как раз, в принципе, оно и быстренько и проварится. И теперь вот такими удобными кубиками. Раз, раз, раз. Все. Вот такой примерно кубик получается. Бульончик у нас сварился уже. Косточку эту я вытащил смотрите на эту красоту видите вот эту вот штучку желеобразную это костный мозг это офигенно вкусная жирненькая штучка поэтому берем ее выковыриваем отсюда и отправляем в бульон пускай она там будет она даст вкуса очень много берем пару столовых ложек риса я его предварительно промыл и отправляем в наш бульон туда же следом отправляем картошечку. Все, пускай это у нас сейчас поварится, проварится картошка довольно-таки быстро сварится. Картошечка у нас уже сварилась, готовая. Закидываем мясо. Все. Прекрасно. И закидываем сразу обжарку. И оставляем еще немножко это все покипеть. Ну что, друзья, вот и готов наш супчик. Вот, видите, о чем я говорил, почему такими кусочками резал, потому что вот кусочек картошечки, кусочек мяска, рис есть, поджарочка, все отлично, все, что нужно было, все есть в одной ложечке. Ну, а теперь попробуем. Офигенно. Он остренький, кайфово. Жирненький, наваристый рисовый супчик с говядинкой, все классно, все супер. Мясо обязательно, ну, я считаю, что обязательно нужно обжарить и практически до готовности, закинуть мясо уже прям в самом-самом конце, чтобы оно просто потом уже отдало вот этот вот свой вкус поджарки в бульон и все. Варить мясо долго, нижний, кого смысл, оно у нас приготовилось уже при жарке практически. Просто оно немножко дошло уже в самом бульоне в кипяточке. В общем, блин, ну классный суп, готовится довольно-таки быстро и просто. В принципе, по стандарту там поджарочка, мясо и бульон. Сделайте именно вот бульон такой говяжий, возьмите именно голяшку, вот, чтобы была прям кость, был костный вот этот мозг. Вот так получается. Офигенно. Ну, а по остроте уже смотрите сами, кому как. Всем приятного аппетита, кто кушает. А, спасибо всем, кто подписывается, ставит лайкосики. Не забывает, конечно же, написать свой комментарий. И, кстати, вы же помните, да? Напишите, кто это подарил, ваше предположение. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.